Давайте же посмотрим, что находится внутри. Как только мы открываем коробку, первое, что мы видим, это специальные комплектующие для сканера, а именно калибровочная матрица для цвета, специальные насадки для сканирования, туториал, ПО, флешка с ПО и дангл для работы со сканером. В остальной же части коробки у нас находится провода и сам сканер с подставкой. Первое, что мы достаем из коробки, это, конечно же, подставка, в которой есть специальные входы под провода, которые мы рассмотрим чуть попозже. Второе, что мы достаем, это сам сканер. Сканер идет с транспортировочной насадкой специальной, в которой нет стекла. Ставим его на подставку. Далее в коробке у нас остались провода и специальные калибровочные матрицы. Белая для цветной калибровки, черная для 3D-объема. Далее мы перейдем к к набору с аксессуарами. Давайте рассмотрим насадочку, как же с ней работать. В ней есть зеркальце, в силу того, что сканер нагревается, это зеркальце не потеет во время сканирования полости рта. Одевается она просто. Одели. Если нужно отсканировать верхнюю челюсть, то мы ее снимаем, переворачиваем, одеваем. Также и обратно, если нам необходимо досканировать. Далее я хотел бы сделать акцент на коробочке с калибратором цвета. Он двухсторонний. С одной стороны у нас серый цвет, с другой стороны несколько цветов. Нужно быть с ним очень аккуратно, потому что он очень не любит пыли. И любая пылинка может сбить вашу калибровку. Следующее, что хочу рассмотреть, это документы. Здесь есть инструкция на нескольких языках. Далее есть мануалы старта, тех карта и э, карта, которая подтверждает то, что сканер проходил проверку. Все убираем обратно в папочку, чтобы не мешалось. Следующее это у нас ключик, специальная флешка, на которой лежит ПВОТ Решейпа, само приложение, и, соответственно, Дангл ключ, без которого это ПО не будет работать. Давайте перейдем непосредственно к непосредственному подключению и быстрому старта сканера. Вы убедитесь, как это просто и легко. Особое внимание нужно отнести к подключению разъемов. Посмотрите на количество штырей внутри соединительного разъема. И обращайте внимание, что втыкать нужно с красной точечкой кверху. Это маленькая подсказка. Вам. В силу того, что очень похожи, они многие путают при соединении. Поэтому обратите внимание, с одной стороны было 3 штыря, здесь 8. Также точкой красной вставляем вверх. Далее мы подключаем 220 провод к блоку питания. И подключаем сторону, которая идет у нас в компьютер. Подключается она просто. Это лановский кабель изернетовский и переходник для USB. Вставляем лановский кабель в переходник и с другой стороны вставляем его в подставку Осталось подключить к сети, подключить к компьютеру и запускать приложение для старта сканирования Как только вы установили ПО на компьютер, вставили данную, подключили сканер приложение попросит вас откалиброваться Изначально нужно будет снять насадку поставить специальную насадку для 3D калибровки и запустить калибровку далее после чего Сканер делает несколько фотографий и калибруется. После того, как первая калибровка была произведена, мы снимаем черно-белую насадку, одеваем насадку с зеркалом, одеваем специальный переходник и достаем калибровочную матрицу для цвета. Нажимаем «Калибровать». После этого у нас есть специальная подсказка и схема, как это все правильно делать. Первое, что мы делаем, это берем калибровочную матрицу и цветной сторону ставим кверх в зеркало И нажимаем калибровать. Сканер также делает несколько фотографий, после чего он остановит эту калибровку, попросит перевернуть монохромной стороной и провести еще раз калибровку цвета уже для черно-белой стороны. Вот, собственно, на схеме мы видим, что нужно вытащить, перевернуть, поставить и нажать «Далее». Сканер также делает несколько фотографий для калибровки. Все, калибровка завершена. Мы просто снимаем цветовую матрицу, убираем в чехол и убираем обратно в чемоданчик. Также переходник для калибровочной матрицы снимается и убирается в чехол. Все, осталось сбить пациента и начать сканировать. Первое, что мы делаем после калибровки, это заводим новый заказ пациентов. Для обычной сканировки нам достаточно выбрать любой зуб и выбрать только сканирование. После этого мы нажимаем «Далее». Ждем, пока загрузится сканер. У нас высвечивается специальная подсказка, где описывается, как правильно сканировать, с какой скоростью, на что необходимо обратить внимание. После того, как мы выбрали только сканирование и нажали «Далее», мы берем сканер, берем модельку, которую хотим отсканировать, или уже, если у нас пациент в кресле, то, естественно, сканируем пациента. И первый идет скан с нижней челюсти. Нажимаем кнопку, запускается сканирование. Справа внизу вы можете увидеть фокусировку вашего сканера. Легкими движениями, сильно не отрывая, мы сканируем модельку. Или уже нашего пациента. Если же вдруг вы потерялись, вы наводите на любое место, которое уже отсканировали, и сканер автоматически находит его по фотографии. Дальше вы уже досканируете модель. После окончания сканирования вы можете перейти в режим просмотра и уже показать пациенту, что у вас получилось. Далее нам нужно будет отсканировать прикус пациента или же прикус моделек, для того, чтобы программа правильно их сопоставила сохранила в нужных координатах. Идет правильное сопоставление моделек. Все, сканирование закончено, осталось сохранить стл и отправить их в лабораторию. Вот мы познакомились с интероральным сканером 3Shape 3, 3 и поняли, как легко и быстро с ним можно начать работать. С вами был Иван. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Пока!